Да? Угу, да. Угу. да, цифрами. Проще уже на клавиатуре по цифрам да, настучать, да, и, нежели выбирать. Да, да, да. да, да. Точка. Точка. Ага, теперь e-mail. Вообще удобно пользоваться кнопкой Tab. Слева кнопка Tab, это для перехода на следующую строчку. С двумя стрелочками написано таб слева возле Escape, левый верхний угол на клавиатуре. Сейчас мыло будет длинное, пока я его наберу. не Вот смотри, под, подожди, не набирай. Вот сейчас открою вкладку Яндекса для вот этой почты, которую ты набираешь, mm -hmm. чтобы уже не было конкретной ошибки. Да, заходишь. Вот, вот Конюхова 2017 тысячи да? Mm -hmm. Берешь, выделяю вот это, копируй, выделяй сначала. Она почему-то красным горит и не копируется. Правой клавишей нажмешь. Нет, не копируется. Почему? Копировать адрес ссылки. Вот правой клавишей нажимай. Вот только вот было. адрес ссылки, да? Да. Ага. И? И, и вставляешь сюда. Компания, а, нет, не то. Удаляем. А, это да. какой-то паспорт скопировался. Так, да, опять да. туда же. Mm -hmm. а, входящие у тебя он, следующая вкладка, входящие. А это, это Рамблер. А, Рамблер. Угу. Ну, вот. Да, да, да, зайди на, на саму почту. 47 новых писем, наверное, надо выбрать. А, ну вот, у меня просто с задержкой открывается. У меня тоже, кстати, долго Занимает много времени, да. Так, зашла. Свой... Свой... свой. затопленным отвечаем. Так, как отсюда скопировать, как быстрее? Так, От, открой... Во. Во, точно. Просто так исключается ошибка неправильного наполнения собака яндекс.ру, потому что бывает, люди почту неправильно указали, даже просто символ один. И все, письмо приходит на эту почту. И восстановить кабинет можно только по электронной почте. И все, и ступор. Поэтому рекомендую копировать прямо с ящика. Вправо верхний угол x. Правый верхний угол, а, левый, левый, левый, левый нижний угол, точка ру, заполнено, далее, нажимаем, Не, не, нет, тут не надо больше ничего, далее, тут дополнительный телефон, он не нужен, но тут все, что галочками указано, то и заполняешь <связывая> а, готово. Да. Продолжить, конечно, Теперь э -э, продолжить опять кнопку. Так, подожди, только здесь радинира два. Или это я потом буду писать? Э -э, не, про продолжить. Ну, <связывая> Теперь э -э, берешь э -э, партнерское. Не, ну не надо, зачем вниз мотать. Зачем вниз, вверх надо поднять Алло Вы тут? Алло. Да, вот сейчас слышу. Ну да, у вас это очень слабый компьютер. Так, сейчас подожди, я ага, Так, Открыла я и. Вер, вверх, вверх, наверное. Ага. Еще выше. Нам, ну, нам нужно меню слева. Партнерская программа. Слева. Угу. Слева партнерская программа. Да, программа открыла, да? Да. Угу, открыла. Личное дерево приглашений. Угу, вот конюхова елена у тебя uh -huh. логин 345 59 uh -huh. теперь заходишь на почту яндекс на ту которую мы вводили uh -huh. у тебя uh -huh. а все есть успешная регистрация uh -huh. но вот чтобы э, в этот личный кабинет зайти тебе нужно выйти из того бэк-офиса то есть выбери тот бэк-офис и в правый верхний угол, где фотоаппарат, нужно выйти. А мне нужно же пароль еще, чтобы потом я вошла туда, да? Сначала выходим. Так, на да, да, фотоаппарат нажимаю, да? Да. да, -да, -да. Ну вот, теперь переходим на Яндекс Почту И там есть и ссылка для перехода, и логин с паролем. Вот она, успешная регистрация. Народное такси. Ссылка для перехода. Вот эти логин, пароль пока переписывай на листочек. Чтобы, потому что мы будем переходить, чтобы ну, не, не путаться. пароль но ну, это вот я все эти функции mm -hmm. говорю чтобы меньше действий делать 345 59 мы запомним да не надо туда переходить вот ссылка видишь народное такси вот прям по ней щелкаешь mm -hmm. И наверное, да? не не не мы, мы сейчас входим все вот мы нажали кнопку теперь вход mm -hmm. Пишем логин 34559 и пароль вставляем откопированный. Mm -hmm. Все, делаем yeah. вход. Теперь я на этот логин 34559 делаю перевод денег. Yeah, да, в да, да, да. Сколько на этот аккаунт пополнения делаем? Тридцать пять, ну тридцать пять ведь да? Тридцать пять пятьсот. Ага. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Все. Деньги поступили, это будет видно после обновления страницы, но мы сейчас сразу же делаем активацию. Вверх подымаемся. Оранжевая вот эта полоска, целевой взнос оплатить. Нажимаю, да? Да, да. Видим, вверху 35 500 показывает у нас сумма, что на балансе. Ну, вверху бледненько в правом верхнем углу возле фотоаппарата а, да, да, теперь выбираем vip пакет на слово купить угу. а, здесь вводим 35 место 88 между двух цифр 88 стираем 35 пишем да не все просто 88 можно было стереть Ага, подтвердить. Да, 500 там автоматом он внизу. Не, надо убрать. Все, больше ничего не нормально. Подтвердить. Со внутреннего счета выбираем. Строчку синеньким написано. Со внутреннего счета верхняя. Ага, по ней переходим. Он у нас спрашивает пароль. Вставляем пароль, который мы сохранили. Он у нас в кэше сохранен, Все. просто правой клавишей вставить Продолжить Продолжить опять, чтобы он уже прогрузился Все, вниз проматываем, смотрим, у нас загорелся зелененьким аккаунт Все, он у нас э, активный Теперь мы из него выходим, правую верхнюю кнопку можно поменять пароль, в принципе. То есть, ну, если есть желание не пользоваться стандартным. А, то есть тот, который был на почту отправлен. Да, да. Просто ну -hmm. ты, если пользуешься кабинетами, просто сделай во всех кабинетах один пароль, чтобы не париться. Да, сделаю. Ну, можно это сразу сейчас сделать. Сейчас я посмотрю, так где у нас тут по паролям. Документы и материалы владельцев А, вот здесь, правый верхний угол Мой кабинет Перевести срез, новое обращение, новость, владельцы, видео, документы, вебинары, регистрация, мой профиль Мой профиль так Что то Что-то я сам ни разу не делал, сейчас найдем Просто уже хочется, чтобы сразу сделать, чтобы не откладывать финансовые доли, история вывод средств, билеты, новообращенные новости, партнерский адрес, выборы документы, вебинары, спайщики. Так, так, так, так, так. В каком же разделе у нас смена пароля? Что-то... А, а, все, да. вот вижу, все вижу. Прав, правый, правый... Правый где фотоаппарат нажимаем Мой кабинет И слева под загоревшейся аватаркой Так подожди а где у тебя что-то не горит у меня А если вверх-вниз не вверх-вниз Что-то как-то иначе показывает У меня вот здесь слева горит мой профиль, а, мой профиль надо же выбрать, что это. Вот мой профиль. Вот, не, не, право право, вот, да, да, да, все верно. А, и вот под профилем изменить пароль. А, текущий пароль вставляем. Вставить, а, все с звездочками. Теперь пишем свой пароль. Не, не, все там вверху. Не, зачем? Хочу посмотреть, Шрифт у меня здесь. Английский или близкий. Как посмотреть, даже не. Ну вот новый пароль. Вот в поле поставь новый пароль. Я поняла, но я должна знать. У меня русская раскладка, не английская. Ну в правом я нижний, не, под в правый нижний угол, где зелененьким горит скайп. Две стрелочки. Правый нижний угол зелененьким горит скайп. Самый вот, да. Вот эти а, две стрелочки. Отражается. У меня здесь не отражается. Да вон, где найти вверху можно печатать. Найти вверху, найти поле пустое поиска, найти белым, белым. А, сейчас, вот да? сюда, да. И здесь вот печатаешь. Английский язык маленьким. Все как надо. Ага, да. да. Да, ну сохранилось, не сохранилось, никуда он не выбросил. А, все продолжить. Теперь выходим и опять пробуем зайти, чтобы проверить наверняка. Кнопку продолжить всегда рекомендую нажимать, чтобы прогружалась да вот так вот на исходную угу. теперь выходим и опять пробуем зайти логин триста сорок пять пятьдесят девять Кнопку Tab, ну обычно я нажимаю и он переходит. Все отлично, все работает, все замечательно. Все, выходим отсюда, заходим в свой первичный кабинет и смотрим, как расположился у нас вот этот зарегистрированный аккаунт. Выбираем слева партнерская. Видим баланс три пятьсот. Кстати, реферальный бонус в самом верху. Это партнерская все, видимо, он влево встал. Теперь у нас зелененький квадратик подсвечивается вправо. Следующий у нас аккаунт станет в правую ногу. Вот это как раз и нужно. То есть, чтобы бинарный бонус платился, нужно, чтобы вот где написано личных, в правой был хотя бы один, и в левой, чтобы был хотя бы один. То есть нужно и в правой, и в левой ноге, чтобы был, в слове личный была цифра. Не ноль, а любая другая Ну это так, для инструкции mm -hmm. Так а, Ну все, мы Берем, теперь выходим и реги... а, под... Зарегистрировать партнера делаем чем мы выходим? Следующего регистрируем так по же самой Да mm -hmm. Поле Кном Кноп... Кноп... uh -huh. Да, да, да mm -hmm. Пандемия. Uh -huh. На вкус и цвет у меня ага, Надо выходить и заходить вправо в верхний угол выйти. Ничего сейчас за недельку заработаете купите новый. Кстати, очень полезно, как бы когда занимаешься интернет-бизнесом, нужно иметь нормальную технику, рабочее место, потому что это экономит время. Я каждые 2-3 года обновляю технику на новую. Принтер, МФУ, там вот эти все, и даже ноутбук. И не скуплюсь на этих вещах, потому что тот объем да, работы, да, который да, делаешь да, на вот этом. Уроки будут убрать. Потому угу. что я такой тот еще юзер. Если вот не подруга моя. В скайп, в скайпе не разобралась вообще. А, ну, конечно, это почувствовать. Копируй сразу Вот эту Сейчас вот раз. фразу Не-не, собаку не надо Уже все же, стирай собаку Все же прикрепи. Не-не-не, надо про, да, Ты все не скопируешь Скопируй Лену Конюхову Больше ничего не надо Мне там лента не лента. не я понимаю Я понимаю, что лента Ты сначала скопируй Лену Конюхову Потом мы поменяем ленту То есть лишние движения просто, да Копировать, а теперь все, меняй ленту То есть к следующему действию не, не, не, ленту на ленту Лента, да, а теперь пароль, заходи в почту То есть вот эти простые вроде бы вещи, да Последовательность, копирование, оно время экономит так, принципе, теперь, теперь да, заходим в офис. В офис иду, да? да, теперь в офис, в бэк-офис. Здесь вставляем. Собаку пишем. Rambler.ru. То есть все, самое главное, что мы вот это имя почтового ящика. Да-да-да, ну, у тебя там получается лента.ру Да-да-да, далее, далее Готово Продолжить Все отлично Мы зашли Ой, мы зарегистрировали Теперь мы с этого бэк-офиса выходим Выходим с этого бэк офиса Потому что мы сейчас там по ссылке Будем переходить Вот вообще Закрой все Не, не, не, не, не надо вход Закрой все народные такси Вкладки, чтобы лишние не были Это вот две штуки их у тебя На крестике чик И вторую тоже На крестик Нужно да, вторая, закрывай. Вот просто пока делай интуитивно то, что говорит, и потом поймешь, что это лишнее. А у меня второго уже нет. Закрывай. Второе у тебя в почтовом ящике, ты сейчас оттуда просто сразу и будешь выходить. У тебя вкладка сама откроется. Закрывай? Да. Она лишняя. Вот у тебя на входящее теперь. Нажимаем. Пришло письмо, не пришло, обновить страницу там попробовать. Нажми вправо, вправо на где выход. Сюда, Да. да мой профиль не мой профиль а вон два новых письма все есть письмо Угу, почта. Угу, всё, да, Успешная регистрация. Да, открываем. И у тебя здесь ссылка. А, теперь у нас что получается? Триста сорок пять, шестьдесят четыре. Копируем пароль. Cheese. А вот здесь почему-то в Рамблере народное такси не, не подсвечивается. Ссылка для перехода на сайт. Да не не. Копирую пароль. Теперь э, в новой вкладке, а попробуй, может наведи курсор, может она э, просто не, не наводится а, Новую вкладку открывай и английские буквы у тебя же в наборе, пиши букву N, народная Он у тебя подсветит, а, ну, ну да, тем более если есть закладка, то можно закладку 3, 4, 5, 6, 4 И пароль вставляем, который сохранили В так, теперь я завожу на три 4, 5, 6, 4 деньги, финансы, перевести средства. 3, 4, 5, 6, 4. 35, 500. Mm -hmm. mm. Продолжить, продолжить, продолжить. Все успешно. А, делаем дальше а, Целевой взнос нажимаем Оплатить целевой взнос Да, да, да, оплатить целевой взнос Все, денежки вверху появились Кнопку купить за 88 35 вместо 88 Только не все стираем, а просто для да, а цифры Все, подтвердить со внутреннего счета. Пароль вставляем. Продолжить. Видишь, уже быстрее все. Рука набивается. Продолжить. Обязательно нажимаем. Так просто лучше все прогружается. Теперь нажимаем. Да, видим, что все активировалось внизу. Зелененьким загорелось. Теперь нажимаем вверху на фотоаппарат. Справа вверху мой профиль, кабинет, мой кабинет, да, мой кабинет, потом мой профиль и меняем пароль на свой. Изменить пароль. Текущий вставляем и теперь свой набиваем. Английские буквы у тебя сто процентов. Да? Ну мы не меняли же. сохранить И язык не меняли ни разу потому что последняя же электронная почта в регистрации пишется на английском все теперь выходим заходим на твой главный аккаунт смотрим там что у нас появилось какие изменения нововведения суммы Счастливых. видим 7000 реферальный бонус 10 процентов от двух аккаунтов а где, где а, баланс, да да да, да. да. А теперь смотрим моя структура <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> Видим, у нас вправо-влево стали аккаунты. Теперь будет заполнение происходить по умолчанию. Зелененьким подсвечиваться в левую ногу. Потом опять вправую. Потому что стрелочки стоят посередине зелененькой. То есть они равномерно распределяют. Если как-то хочется самому регулировать, то просто нужно нажимать на стрелки вправо и влево. Они будут загораться зелененьким. Да, вот левой клавишей нажать мышки. Сюда, она будет зелененьким, либо вправо там, то есть теперь нужно определиться, какие аккаунты будем ставить и куда и кого Опять подписано угу, Сейчас слышно Я говорю, куда и какие аккаунты дальше будем ставить. Сейчас у меня тоже человек заходит. Вот мы все завели почту. Там телефоны а на три ноги тоже. Ага. Ты на три, аккаунты, еще да, на три аккаунты. То есть Он его регистрируем под Радомиру триста сорок пять, пятьдесят девять. Да, можно там, можно там. Да, ну, то есть начинаем слева направо, да и все. То есть все, заходим тогда к Радмире, ради мира. И регистрируем этого человека. То есть под 345-59. С этого аккаунта мы выходим. Вы Сейчас выходим, да? Да. С четверга на пятницу еще три с половиной тысячи будет бинарный бонус. Потому что 35 вправо, 35 влево. Итого 10500 уже вернулось от такой постановки. 34559 логин. Пароль свой пишем. Войти. Также выбираем партнерская программа. Регистрируем. Да. Слева партнерская программа. Добавить. Ой, зарегистрировать партнера. Нижняя строчка. Все. Регистрируем. Тут логин уже тоже также автоматом вписан. Здесь, мы знаешь, кого? Вот меня там был, пригла... ожидал, Но он под, Ради... под Радимиром, под моим первым пакетом ожидал, как вот теперь его? В смысле он ожидал? А, ну он просто зарегистрировался там, когда мне первое, где Радимира первое, угу. он там ожидал у меня, Владимир, 3,7. А сегодня оплатил, да? Он... Ну, он... да, вот. Три Тогда нам нужно зайти к нему. Значит, сейчас сейчас отсюда выходим, заходим к нему. К да? Нет, к нему, к самому человеку. А как мы к нему зайдем? Ну, надо к нему зайти и написать письмо э, в обратную связь в компанию О том, чтобы они перенесли его личный кабинет под девять. То есть нужно, значит, у него узнать логин, пароль э, Ну, как бы временный какой-то, пусть создаст пароль А, ну все, тогда давай заходим к нему и э, пишем письмо о переносе его под вот этот аккаунт Сегодня напишем, завтра в течение рабочего дня там до обеда его перенесут, и мы проплатим его, и все, чтобы было все правильно. А -а -а. Алло, алло, да -да -да. выходим из этого аккаунта, заходим к этому мужчине. Ну, этот мужчина будет три пакета, может, тут тогда не, это самое, не выходить, не заходить. Второй бы пакет зарегистрироваться. А они же все будут одинаковые тридцать пять пятьсот, как ты считаешь? Так а ну да, в принципе, нету там какой вверх, какой вниз у него. Да, они все одинаковые будут. Я просто себе здесь помечу. А ну все-все, тогда регистрируй сейчас саму личный кабинет. Без разницы, каким, каким пакетом я сделаю вот, перенос его, его регистрации в нижней, ка... нет. левой вправой, неважно, да, у него будет. нет правой, Не, вот мы сейчас давай сделаем главный. И вот когда на главный зайдем, уже будет все понятно, куда там что переставлять. Сейчас вот мы его главный верхний регистрируем. Под него зарегистрируем второй. Два вот этих главный и второй проплатим, а тот перенесем под главный уже. Хорошо. И завтра его доплатим. Все Хорошо. Угу. Тяжелая, да, какая работа у нас? Знаешь, скажу тебе, лишь бы платили Некоторые так отвечают Неревка это сработала, лишь платили. Не, ну на самом деле это интересно, ведь вот когда действия совершаешь такие непривычные для себя, потом мозг тренируется. Моторика тренируется. А, ты вообще все тренируется. Потом быстрее соображаешь. Я вот иногда считаю быстрее, чем этот, как его, калькулятор. Но только иногда. Слушай, а здесь вот у меня написано, ему ну, будет число просто, да? Что число? У него логин вот здесь написан, ну пусть это будет число просто и все, да? Ну цифровое значение Да, да, да, цифровое да, значение число. присваивается автоматом, когда ты регистрируешь через свой кабинет Логин можно выбирать свой, это когда по реферальной ссылке регистрируешь но опять же регистрируясь по реферальной ссылке, не исключено, что ну, может э, в параллельную структуру перенести, задвоить, потому что браузер бывает сохраняет чужие всякие плюс вирусы еще на компьютерах. То есть у меня ну, много было таких, ну немного, но было несколько случаев, когда человек регистрировался вроде по моей ссылке, а улетал в другую структуру, потом приходилось переносить его. А когда вот так через свой кабинет, вот как мы сейчас делаем, то все четко. А доступ к его электронной почте есть, вот к этой, которая сейчас пишет? Да. Ага. Да. Ну, это самое главное, потому что туда придет все. Да, смотрел, как я тут все делаю, сказала. Я пошел домой. Я говорю, ну ладно, понятно. И самое главное замечание вот при регистрации, сначала заходить на почту, а потом уже почту вносить. Потому что иногда можно механически допустить ошибку в написании. Особенно, когда несколько аккаунтов регистрируешь. Поэтому ты зря набираешь, в принципе, надо было к нему зайти на почту. Оттуда скопировать, как мы до этого делали, тогда уже точно не, не будет ошибки через копирование. Да? Да, и действий а меньше обязательно, делать. Обязательно. Что обязательно? Я поняла, сейчас я подделаю. Сейчас я сделаю. Угу. Угу. Там же ну, письмо мы будем потом брать. Да да, да, да, да. Так и действий меньше. Ты заходишь в почту, ну, да. оттуда копируешь. И, соответственно, тебе уже не надо набирать. Угу. Ну что, значит, уже. В этом деле. Да а, это не в этом деле. Это да, просто работа с это, р... да. работа с компьютерной техникой. Просто все. При минимальных действиях максимум результата.